Привет, друзья! Я тут как-то прочитал в интернете привлекательнейшую новость В Москву, в Кремль Едет Его Величество Шаман Не буду вдаваться в подробности о его целях которую он преследовал. Ну, <шаманы>, шаманы всегда имеют определенные цели. Но вот у меня сегодня главная цель – это пьеса, которую я сочинил и записал в своей студии. И, конечно, я назвал эту пьесу «Шествие шамана к хану». Но ну, а к кому же еще? Так ведь оно и есть. С какой стороны не посмотреть – все именно так. И назвал я все это под впечатлением от происходящих быстро изменяющихся событий, которые трансформируются в истории нашего государства. И все эти факты, благодаря интернету, никто никогда не спрячет и не засекретит в архивах бывшего КГБ. Эх, зря все это запрещено. Ей-богу, пора народу знать всю истинную правду. Только вот доживем ли мы до этого когда-нибудь? Ну да ладно. Итак, смотрим и слушаем. Шествие шамана к царю. О, что я говорю. Ха, к хану. Поехали. Okay. <laughs>